Продолжение сегодня в 14.00 на НТВ. Вы смотрите НТВ. В студии Айна Николаева. Здравствуйте. Трамп отменяет отпуск, потому что Сенат никак не может принять бюджет. В чем загвоздка? Спасибо, русский друг. Из Идлиба по гуманитарному коридору входят целые семьи сирийцев, чтобы начать новую жизнь. Волшебство на Неве. Дед Мороз. Команда НТВ добрался до Санкт-Петербурга. Зачем кричат шишки? Генеральная Ассамблея он не поддержал.